Кран, редуктор давления, счетчик. Фильтров нет. Открываем кран. Вода не идет. Друзья мои, всем привет. Мы начинаем новый объект. В городе набережной Челны. В общем, здесь мы будем делать ванную комнату. Данная ванная комната размером 170 2 на 2 13. совмещенный санузел, поэтому здесь нам нужно будет установить ванну, установить раковину, установить инсталляцию, заменить водяной полотенце сушитель на электрический и в этом районе у нас должна быть стиралка. Для того чтобы стиралка у нас сюда спокойно влезла, мы передвинем ножка дверной проем. Здесь вот мы уже срезали, здесь нам надо нарастить. И тогда у нас будет какая-то достаточное расстояние для того, чтобы стиралка встала без проблем. Далее следующим этапом у нас идет от стен и придания задания геометрии в этой ванной комнате. Как я уже тут уже посмотрел по, по лазерному нивелиру и получилось то, что вот эта стена и вот эта стена относительно параллельны друг другу. И это хорошо. Но вот эта стена и вот эта стена у нас идут к Поэтому вот в этом месте у нас будет небольшой слой, больше, чем обычно, примерно 2-3 сантиметра. Ну и, соответственно, вот этот кривизна стен, который сейчас здесь мы имеем, тоже не, нам не нужна, поэтому мы ее тоже будем выравнивать. Ну, выравнивать мы будем с помощью штукатурки. Далее, вот эта стена у нас монолит. Ее отштукатурили, но мы приняли решение снять с этой стены штукатурку, потому что она у нас здесь... Уже спокойно слазит даже, подбивая ее вот таким вот образом, и она просто слазит. Это, естественно, нам нам не нужно, это нас не устраивает. Мы снимем штукатурку, зачистим данную стену, повторно загрунтуем, установим маяки и отштукатурим ее заново. Нас не здесь у нас три стены, они идут из красного кирпича, поэтому я думаю, там можно оставить, так как э, агдезия с красным кирпичом идет более лучше, чем вот с этой монолитной стеной. Дальше нам еще нужно будет опустить вот этот вот тройник. Тройник здесь от застройщика у нас идет примерно где-то 11 сантиметров от уровня пола, то есть нижняя точка канализации 11 сантиметров. Нам нужно ее опустить. Если мы этого не сделаем, то вот здесь вот, где будет ванна, будет очень-очень высоко, и, соответственно, слив канализации будет плохой. Либо нам придется поднимать ванну, что, естественно, нежелательно делать, либо опускать канализацию. Но так как растроп у нас уже замурован в полу, соседи снизу уже все зашили и не дает нам попасть к ним внутрь. То есть, к ним, чтобы опустить канализацию, придется нам придумывать... И делать это здесь. Ну как мы это сделаем, я вам покажу в отдельном видео. Мы уже придумали. Будем делать соединение трубы без раструба. хороший способ, если вдруг такие ситуации где-то возникают. Поэтому отдельно посмотрите это видео. Ну, мы, в общем, опустим этот тройник, здесь установим инсталляцию. Здесь у нас будет навесная раковина, трубы. Будем штробить все трубы, которые будут в зоне, в открытой зоне, мы все заштробим в стену. Жалко, что стена монолит, поэтому придется там немножко попахтеть. Ну, соответственно, шум шумкоизоляция будет у нас канализационной трубой здесь я как сказал уже уберем стояк соединим его напрямую без полотенцесушителя в этом районе будет у нас электрический и обратите внимание какая большая дырка это у нас вентиляционное отверстие ну то есть вообще можно смело наверное, целиком самому туда залезть мы его уменьшим для нормальных размеров и сделаем туда принудительную вентиляцию на потолке у нас будет натяжной 4 светильника ну а в этой зоне у нас будет смеситель и тропические души на потолке смеситель у нас будет встраиваем стену это еще одна проблема я думаю что в эту стену будем делать ну, вот в эту стену так как это кирпич, его стробить легче и на полу у нас тоже будет теплый пол электрический, который мы тоже будем делать в процессе работы я уже буду отдельными этапами освещать Показывать, снимать видео и также выкладывать в Инстаграме, ВКонтакте, ну и в сюжетах на Ютубе. Кстати, на стене у нас будет плитка 60 на 60, керамогранит. Здесь будет люк над инсталляцией фирмы Деметро, инсталляция фирмы Гроя, смеситель у нас фирма Гапа, полотенчик, я не помню, какой фирмы, но брали мы его для позже... По поводу полотенчика тоже расскажу в отдельном видео. Ну, в общем, вот так вот забегая вперед. Такие у нас грандиозные планы по данному замзлу. Будем работать, а вы смотрите, что будет происходить, как будет меняться это помещение. Что мы тут сделаем? Подключение системы вот так вот. Кран, редуктор давления, счетчик, фильтров нет. Открываем кран вода не идет а не идет она потому что вот это вот подбило все грязью грязь забила редуктор давления и не работает где фильтра вопрос к управляющей компании куда дели фильтра почему они здесь не стоят собирать систему в таком вот виде просто неприемлемо нужен фильтр вот в этом месте перед редуктором давления обязательно если его нету то вот такая вот картина будет у всех. Дом новый, воду запустили недавно. И получается, что вот эта вся грязь, которая была в трубах, забилась у нас вот в этом месте. Нужно все это снять, прочистить, поставить фильтр и уже потом только редуктор давления. Вот такая вот ерунда. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ну и там лайк, подписка и комментарий приветствуются. Всем пока.